Молодцы, все, чуть шере, шере, шере все, все, все. Иди сюда, Ильюк, идем туда, стань отдельно, вы не можете вдвоем с Тимофеем стоять. У вас как-то это. Вы вместо того, чтобы дружить, вы друг друга толкаетесь, берете с самого начала. Так, никто не обнаружил пропажу крестика, да? Нет, нет, нет. Не все были, все боролись, это парень А, ну в принципе, если шоу дома, там, кинетесь я знаю, что вы сейчас в таком состоянии стрессовом, что вы даже не помните когда вы сейчас фамилию свою не вспомните я помню что уже фамилию помните вы хоть помните, чем вы занимаетесь все, уже легче уже видите, а то вы каждое соревнование для вас это страшное вы переживаете, здесь каждого по-разному. Кто-то боится начинает плакать, кто-то боится наоборот, со страха становится чемпионом. А кто-то наоборот, я уже пытаюсь не выйду, говорит, последний раз сюда прихожу. Так что у каждого по-разному. Так что, ребята, это на месте, стоит. это по-разному ваше восприятие. Потому что бывает, в жизни, говорю, вы же понимаете, что бывает полоса первая, белая, полоса черная. Надо привыкать к этому. Потому что мы на тренировке. Стараемся, пытаемся выиграть. Так же самое в жизни у вас будет. Трудности будут, надо преодолеть их. Будут радости, у вас будут победы, будет поражение, но вы должны стоять, я что не падать. Как говорят, если упал на колени и поднялся, это человек великий. Если упал и не поднялся, все. Тогда человек, получается, не состоялся. Так что вы, пока вы маленькие, вы тренируетесь, пробуете, добиваетесь успехов, и потом, соответственно, становитесь великими людьми, так что вам, я решил впереди вас еще целый большой путь, так что надо этот путь пройти, выдержать и терпение, потому что всегда говорят у спортсмен, это 1% таланта и 99% терпения, терпеть. это самое главное, потому что терпеть надо и боль, и поражение надо перетерпеть, все можно, все это пройдет и у вас, у вас все будет отлично, у вас, у вашей спортивной деятельности. Так, у нас... На этих соревнованиях присутствовало 20 человек, из 20 человек определились самые-самые лучшие, самые сильнейшие. На этих соревнованиях присутствовала девочка, она тоже боролась, даже было же оттапшая, все болели за нее. И она хорошо достойна, Ну, не было просто девочек в ее весе. Она единственный человек, который вдруг боролась, там дала одну победу. Мы ее поздравляем с первым местом. Следующий... Так, тесовая категория до 26 килограмм. Третье место заняли Мартинкевич Емофей. и Махвей. И Шеликим Соля. Два бойца. Второе место занял Гончару Владим. категория. До 30 килограмм. У нас там было большое количество участников. 8 человек боролись спортсмены по смешанной системе. Вы первого боролись своей подгруппе. Кто занял первое, второе место в своей подгруппе, тот выходит в полуфинал. А те, кто не, этот, не проиграли, те уже вот дальше не борются. Вот, по этой системе у нас третье место заняли по Третье место занял Харитарков Дмитрий, и чемпионом стал Платневский Данил. Платневский. Делайте шаг назад, потому а вы начали по стельки прыгнуть. Да. Весовая категория до 34 килограмм. Третье, третье место занял Борисенко Данил. Второе место же Борисенко Сергей. Чемпионом стал харчик Александров. Заявка до 38 Третье место стал так, все, стали ровненько. Так, чемпионы наши шаг вперед сделали. Раз. Чемпионы, кто первое место занял, кто первое место. Все, направо. О, шагом, Машу, почетом, ему похлопаем. Все, все, встаем, встаем. Так, все, ребята, видите, я хорошо. все равно молодцы, что вы сегодня пришли, поучаствовали на соревнованиях Видите, у вас сейчас карантина вы все равно даже, даже успели поучаствовать на соревнованиях Так что у вас еще неделя в запасе. Тренировка будет моих ребят, те, которые на 14.45 во вторник. А следующая тренировка через неделю во вторник, потому что я уезжаю на чемпионат Украины, я не будет. Так что понятно, да, Те, что у меня тренируется, у вас тренировка будет во вторник, и потом следующая а через... Следующие торговли. запомни, да? да? Все. Всем спасибо. Становись родителям. Кто болел? Молодцы, что они пришли, поболели за своих будущего.